Мне близка ваша роль и профессия. Я в свое время начинал политобозревателем, работал в «Правде» в Советской России, в местной газете. Выступал в 80 парламентах мира, в ведущих институтах, на всех информационных площадках. И хочу отметить, что в Государственном Думе площадка отличается от очень многих. Это, на мой взгляд, единственное сегодня место в мире, где каждую неделю можно подойти внизу, к вам, где полтора десятка микрофонов, все ведущие каналы, все лучшие журналисты. И ты можешь изложить свою точку зрения даже без надежды на то, что она на ряде канала будет освещена. Но у нас своих более двухсот сайтов, около сотни своих газет, своя телестудия «Красная линия», свои огромные связи со всеми левопатриотическими силами на планете. Даже в нынешнее суровое время... 132 делегации, которые были у нас со всей планеты, все нас поддержали по Крыму, по Севастополю и по Донбассу. На условиях гибридной войны первый на фронте гибнет правда, а без правды не бывает победы. Вот под новый год всем желали мира, я добавлял и победы, но чтобы победить, надо обязательно проявить мужество и хорошие знания отстаивать реальную картину, происходящей в стране и в мире, и на фронте. Мы с удовольствием помогаем это делать. Благодарим всех, кто отражает нашу точку зрения, даже если она вам не нравится. Но мы все исходим из того, что сегодня России нашей цивилизации брошен самый грозный вызов. В Думе осталось три человека, которые с первого созыва. Первый созыв в 1994 году был 11 января. Исполнится скоро 30 лет. Так вот, прямо хочу сказать, что такого грозного и сложного вызова я лично не припомню. Он требует максимальной мобилизации, сил, ресурсов, сплоченности общества и ответы на вызовы новейшей технологии. И в этом плане стараемся... Подготовили свою программу и будем настойно, настойчиво проводить жизнь. Вам всем добра, удачи и еще раз наилучшие пожелания. Спасибо.